на уроке английского языка. Здравствуйте, ребята! Здрасте, учитель! Здрасте! Здравствуйте! Сегодня будем переводить слова. Текст читает Ухгеймс. Я, конечно, не хвастаюсь, но я так хорошо читаю, что лучше дам шанс почитать соседу. Ну, спасибо, сосед! Выручил!